Начинаем. Начинаем тогда полет в недалекое будущее. Но прежде чем мы начнем полет, еще раз у нас есть запрос. У нас есть запрос от Улдиса. Вот Он попросил, я зачитал, в принципе. То есть давай мы начнем с самого начала, так скажем, потому что Улдис не присутствовал у нас на занятии первых вот с чего мы начинаем когда мы собираемся куда-то лететь В данном случае даваем как раз таки концепция мы летим все таки в будущее не в другую реальность вот что нам надо сделать какие самые лучшие варианты выхода ну полет в будущее кстати майкл не совсем простой полет считается вообще-то можем делать упрощенный варианты. Что для вообще нужно для того, чтобы быстро войти, как говорится, в полеты? У нас накоплен был очень большой материал во-первых в свободном доступе, который касался теоретической части. Ну, на моей группе он выложен весь, кстати, видеоматериалов видеоматериалах, в новой реальности, как говорится, в видеоматериалах и все, все наши передачи в открытом доступе, которые. Кроме того. В этом клиническом доступе там было три передачи, где выложены действующие рабочие ключи. Одно из них, один из них был именно для выхода. Он рабочий. Люди, которые пользовались им, получали довольно неплохой результат. Вот это первое. Второе. В общем-то, конечно, надо определенную базу кое-какую литературу почитать. Жуманро хотя бы тело. и некоторые Другие книги, которые мы давали. Ну, Открытие а, Сахарова. Потом, значит... Сейчас, сейчас секундочку. Манро, Путешествие. Я сейчас просто пишу. Ну, если может, он не знает. Путешествие вне тела. Правильно? Да, Манро, Путешествие вне тела. Да. Вторую и третью книгу потом. Это рано. А сейчас вот Путешествие вне тела. Там методика На всякий есть. случай, надо найти Сахаров. Открытие. Сахар в открытии третьего глаза. И у нас еще был, который самый первый, скажем так, да? Да, Иванов. Иванов. Как, кстати, экстрасенсом раз. Потом еще одна книга. У него есть человек, его душа, жизнь в физическом мире, астральном плане. Там тоже рабочие методики, но это более сложные методики. Вот. То есть. Вот эти вот методики, которые там приводятся, мы их давали те по чакрам. Кстати, были хорошие передачи, которые где удалось расписать работу чакр, как их запускать, методики запуска и все такое. То есть ничего особенно сложного тут нет. В любом случае люди, которые совершали полеты с нами, они уже научились и они совершали очень серьезные полеты. Особенно последний полет, в прошлый раз был впечатляющий. Вот. Поэтому ничего страшного нету, все доступно, все подается. Дальше. если Когда вы видите зрительные образы, первые, настроечные картины, это тоже нормальная совершенно ситуация. Это, если ключ имеют эти картины, то так и должно быть. Вот, но потом, незаметно, эти настроечные образы переходят уже в резонанс и переходят на реальный полет. Причем в это время. Человек не чувствует страха и все такое, которое связано с выходом. И дальше идет нормальный, спокойный полет без всяких проблем. Вот поэтому вот такая подготовка небольшая нужна. Вот дальше. Э -э Упражнение, ну, которое я сейчас показывал, это руки через руку или там через экран или за зеркало. Вот. Ну, вот, то есть наблюдение... Руки через руку или через, опять-таки, какой-то экран. Это надо в темноте? Не обязательно. Но это можно делать и на свету, это желательно сделать и на свету, и в темноте, чтобы увидеть разницу. Принципиально. Но с закрытыми глазами. Да, закрытыми глазами. Вот. Дальше можно взять зеркало. К сожалению, у меня нет такого зеркала чтобы оно было от, от нас, зеркалом наружу И уже вот действительно здесь уже тогда делается в темноте. Глаза, кстати, после того, как привыкнут к темноте, могут быть открыты. И в руку даже потом можно будет взять какой-то предмет и двигать его с той стороны зеркала. Вот зеркало будет у меня... Значит, хочется зеркало показать. Что подходящего такого нет. Ну, взять опять таки книгу какую-нибудь, хотя бы вот этот километр. Вот вот мы прижали, зеркало должно быть отсюда. И вот двигаем тоже руку. Еще более эффективно будет, если вы станете за, если у вас есть зеркальная дверца шкафа, и вы станете за эту дверцу. Так что, опять-таки, зеркало было от вас. Глаза при этом могут открыты, сознание дневное не какое-то медитативное всякое. Вот как раз вот тогда будет довольно интересное ощущение. Потому что вы не находитесь в медитации, вы не находитесь в трансе. Сознание у вас дневное. Ваши глаза все-таки кое-что видят. Хотя теоретически они видеть ничего не могут. Вот. Так что проверьте это. Ну и запах третьего глаза. Еще раз. Язык. За зубы, за верхние. Массируем мягкое небо. Мантра аум. аум Концентрация на лбу вот в этом месте. Там, где находится ажная чакра. Представляем, что мы выдыхаем прану. В данном случае воздух для начала. Про прану еще не знаете. Вот именно через третий глаз. Когда там возникнет давление, пойдут определенные ощущения, это уже первое показатель, что он начинает работать. Дальше вам остается только что-то захотеть увидеть. Как бы вы выстреливаете, пускаете стрелу из лука в мишень. И ждете, ни о чем не думая. Просто ждете и все. Когда появится картина. Вот так вот запускается довольно просто. Ничего особенного нет. Открытие третьего глаза делается обязательно, то есть, хотя в некоторых методиках советует у Иванова, кстати, советуют открыть ясное обоняние, потом яснослышание, только потом ясновидение. Но дело в том, что управлять ясно обонянием и яснослушанием намного сложнее, чем ясновидение. И если вы откроете ясное обоняние, закрыть его довольно сложно, а потом, когда вы летом в жару зайдете в автобус, ну, да, вот. Что касается яснослышания, то если вы будете слышать голоса и не сумеете их отключить, то опять-таки вы пациент готовы для психиатрической больницы с голосами, с Вот. А при ясновидении просто-напросто вы открываете глаза и все. Вот поэтому вначале открывается ясновидение по нашей методике, потом уже все остальное, оно прикладывается как бы дополнительно. Ну, так же, как по йоге интегральной шарабинда, вначале открываются высшие центры, которые на макушке головы находятся, а вначале сахасрара там, аджина, и шутка, то есть нисходящая сила идет сверху вниз, она их открывает. Вот. А уже потом, как говорится, низшие центры. Ну, мы делаем упражнения, когда кундалини поднимается, то уже снизу, но тоже верхние центры открыты. Вот. Поэтому, опять-таки, ничего особенно страшного нет. А в принципе, когда вопросы есть, задавайте, да и все. Конкретно. Хорошо. Понятно. Хорошо. Ладно. Тогда, ну что, Мы... какие-то еще рекомендации, Константин. Ну, сейчас я сделаю довольно простое упражнение по выходу, качели так называемые, потому что люди подключаются, которые, это самое, это, конечно, отличается от того ключа, который мы используем для путешествия во времени в чистом виде, тут сложнее намного, Там второй ключ, вот. ну, попробуем использовать качели, они тоже работают и тоже получается неплохо. Вот. Что еще? Техники безопасности. То есть, когда вы совершаете астральные полеты, вы начинающие, обязательно условия должны быть закрыты, дверь на балкон, и окна закрыты быть. Потому что ну, существует очень малая вероятность, но существует то, что вы можете принять лунатизм за астральный выход. Вот. Вот это вот действительно такая нехорошая опасность, она нежелательная, в общем-то. Мы не сталкивались с этим, но она существует. Вот, когда человек как бы лунатит, идет, в физическом теле идет по, по дому, и потом у него появляется желание там, совершить полет в физическом теле, то, сами понимаете, это абсолютно недопустимо. Вот поэтому такие вещи должны быть. Закрыты должны быть двери, закрыты окна. Всё. В дальнейшем, когда конечно, вы, опыт приобретете, это уже не имеет значения. Вы уже прекрасно будете различать его. Ну, вот что я хотел добавить. Понятно. Хорошо. Тогда э, качели, да, у нас первое упражнение? Да, будут вот качели. Это подготовка, будем так говорить, да? Нет, это будет сам полет, то я говорю, он будет несколько по-другому, чем обычно сделан. Используем качели будет. Нет, ну сейчас желательно промывку белым светом сделать, как всегда, а потом уже все Значит, еще одна особенность. Когда я даю вот какие-то картины и все, это не значит, что я вас беру за шиворот и тащу за собой. Нет. Вот как раз вот эти ощущения вы должны себе вызывать сами. Потому что вот их, но строгая их последовательность приводит в конечном итоге к тому, что вы оказываетесь в астральном полете и идете на мишень, которая нацелена. То есть выполнение их. Если же, то есть, ясно, что тем более дистанционно, брать вас, просто вытаскивать и тащить вверх, или кого-то к вам подключать, понятно, я не могу. Но в этом нет никакой необходимости. Вы действуете большей частью самостоятельно, но под моим руководством. Чтобы куда-то в сторону не улететь и не попасть туда, куда ангелы боятся ходить. Ну что, приступать будем? Ну, наверное. да. Ну давайте готовиться. Сядем на стол. Примем для себя наиболее удобное положение. А теперь закрываем глаза, концентрируемся на макушке головы и представляем такую картину. На макушку головы на Сахасрару чакру опускается поток белой прозрачной энергии. Он рассекается по коже головы, по коже лица, по коже шеи, по коже плеч, по коже рук, по коже спины, по коже груди, по коже живота по коже бедер. по коже голени и по коже обеих стоп. Яркость потока усиливается, белая энергия проникает в мышцы обеих стоп, в мышцы голени, в мышцы бёдер Чувствуемся все эти ощущения, которые возникают. Мышцы спины, мышцы живота, мышцы груди, мышцы рук, мышцы шеи, мышцы лица, мышцы головы. Поток становится шире. Яркость увеличивается, заполняет мозг, глаза, уши, горло, проникает в легкие, в сердце, в печень, в почки и другие органы живота и малого таза. Теперь плотность потока еще возрастает. Он заполняет мышцы обеих стоп. Кости обеих стоп. Кости голени. Кости бедер. Проникает в таз. Двигается вверх по позвоночнику. Заполняет грудину, ребра, ключицы, лопатки, кости рук. Двигается вверх по шейным позвонкам и заполняет кости черепа. Теперь все ваше тело заполнено прозрачным белым светом доступно вашему внутреннему взору. Внимательно пройдите своим взором по своему телу. Заполните белым светом все заседенные места и уберите все энергетические зажимы. Поток белой чистой энергии проходит через вас и уносит в землю все ваши горести и невзгоды, все болезни. Порост потока увеличивается. Вы чувствуете приток определенной силы. В ладонях каждый попадает туда, туда, куда начался свой полет. Силовые поясы у нас разные. Канал начинает расширяться. И вы оказываетесь в комнате, откуда начали свое путешествие. Видите себя со стороны. Видите, в комнату, откуда вы начали свой полет. Теперь поворачиваемся к себе идем к с собой. Огружаемся в себя. Чувствуем руки. ноги, живот, руть, голову. А теперь набираем легкие воздуха вот нажимаем руки в кулаки потянулись выдох и открываем глаза